Нажимаем делаем вернем делаем гирку, три, да, четыре даже, ну, в общем, где-то по середине надо сделать, в середине где-то здесь, в середине где-то здесь, ну, да, тридцать. Вот здесь, делаем, делаем, так, так еще одну дырку, еще делаем одну дырку, можем теперь устанавливать, мы делаем. делаем вот так, нам надо еще вот здесь вот отметить, потому что у нас еще одно состояние будет, по нашей теме у нас будет. 45 у нас будет, да? это нам, что есть, сорок пять. Зимне пишет у нас сорок пять. Антимарки а, не пишет. 45. Здесь, не пишет маркер. Да. 45. Так. 45. 45. Здесь вам тоже надо сделать 45. Тоже 45. Так. Так, разметку сделали, ну, теперь можем уже, мы можем уже все, вот у нас получается 545, У нас еще должно быть 545, у нас вгибку десяточку. Сейчас. Что получается, что у нас получается, Сейчас. так, дырка-дырка, дырка-дырка, и повыше сделать. Так, 35. Десятка. Так, что-то. Так. Сейчас, а прямо в дирку. Hmm. Так, тогда Сюда Сейчас разделим Так Здесь стоя Так, стороны не поранится. Так. Так. Так. Все так на крыше бывает. Все летит куда-то. Так, совмещаем. у нас, нас расстояние побольше. Думайте все. Регулируем. Линии все отрегулируют. Главное нам понизу сейчас проверить, Так, 10. 10. 10. 10 получается. Так. так. Так. Так. Здесь. Здесь тоже... Чуть-чуть отступаем. Чуть, -чуть отступаем. Так, ну вот, установили. Так, здесь единственная проблема, конечно, будет. Возможно, чтобы она здесь тоже прижималась. Прижималась нам нужно тоже, что. Ну, тут, конечно, сделать клямеру Клямеру сделать Клямеру, клямеру, клямеру Саня, как дела, Саня? Так, надо нам кусочка, кусочка железа. Маленький кусочка. Маленький кусочка. Слишком низкий для клаба. Кусочка есть. О! Самое то. Самое то сколько у нас? 35, пять. Тридцать Так. Мы так возьмем. И прижмем. И прижмем. Вот у нас клямер будет. Клямер будет стоять. Надо здесь подниматься будет и прижиматься Так так, камера. Так, поближе. Так. Да мы сделали кляру. А, как дела? Да. Хочешь разобрать его, да, Саня? Так, возьмем. Ну-ка Так. Где у нас тут? Так, так, так. Чего? глянь, глянь, где у нас? Шуруповорт, шуруповорт. Так. Ну какой-то зверь. Ну, какой зверь, да? Он крутит, как крутит. Как крутит. Следит отклонить на. Вот крама поставь. Пошла Нет, Саня. Какой? Так, Клаймер. да далековато, блин. Тут... какая-то возня нехорошая. Клеймер не подставить, бля. Нормально. Какая-то возня нехорошая нам Клинка не поставить, что ли? Так. Немножко. Так вот. Так. Немножко. Немножко так вот. Так. Сейчас должно получиться. Так, вот. Вот так у нас будет клемя расстоять хорошо. Ну вот. Так. Так, так ну здесь еще поставить клемя. Ага мы вообще не оторвать будем. Дальше камеру поставить. Тик, тик, тик. Так, ладно, мы не будем. Не будем ставить камеру. Ставим Да я вот так должен. Вот так вот. вот.